Навсегда. Завтра нелегкие ждут испытания, Ранним светом к вершине пойдем, Так загадай, товарищ, желание, Под поливным этим заветным дождем, а ома, Падали, падали, падали с неба, Хвод отпушив отпушил за звездою звезда, И полыхнув ослепительным светом, Миг исчезает от нас навсегда. Ой. Там если почитать. Я состав, даже каплю не съел. Бань, уже... ну опять начинаете делиться. Ну господи, Вань. ешьте свою кашу. Господи. Что вы все делите? А? Так тебе надо и сгущенку, и кашу, и все. Вот Вань. такая вот я. Вот такая вот. Разорливая. Да, горюшка. <laughs> Где-то Алтай что ли? Лесные мосты. Ну иногда это Алтай Где-то они уехали. Спасибо. Черпеть разбойники там. Угу. Правда, сам не тренером. Да. Потом потом... На чём? А чё, да, не... он у нас с Розакемерова дали? Мне закатить. Я, допустим, хочу, чтобы вы клеё домой. Деда здесь одного остатка. <см�> Нет, почему? мы всё равно добело бы. Ему удобно, в принципе. И у него будет стопроцентная остановка в Медвелеченске. А мы завтра на них поговорим. Спросим, если она отъедет сейчас. Не надо подкладывать. <см�> Наоборот, затухать надо. Да почему уже полчаса в одиночку, да? Ну. Сейчас мы телевизор дождем. Дождем, дождем и уйдем. Ты А да, кофе. На завтрак бы оставили. А? Том, не подходи, как. Все. Он поди снимай. Иди пиляться, пошла. Там еще в кто-то Ты опять рассказываешь о байки, да? Нет, он просто снимает все. Кочка. Ты не хотел Честно говоря, я хочу в Я в тоже хочу. Маленький Турики, Дома, вы что, умираете все? Маму <соцентрична> <соцентрична> <соцентрична> зовет, ну, да. это, это не уцепляет, чтобы <«Соцентрична> <"Соцентрична> <"Соцентрична> Помолиться за родителей, давайте в своем. Какого? Я говорю, чё почему? Это вообще не очень. Давайте Ирина. что, нибудь веселое. Это не походная песня, ребят. Вот и помер дед Максим Без проблем Вот и помер дед Максим Только цензурную версия Да и нос остался с ним Я знаю всякие версии Бесобственность Вообще нас игнорит Вообще нас супер гнаждый они могли Нас убедем я Нас убедем а соседку дятю Зину он обнял через картины, а соседок дядю Гришину носом через крышу. А гражданскую войну он спас дивизию одну мертвец наших окружили, мертвец наших положили. А дедушек и нос над речкой протянул, Нашу шипонцу пошли. Наши наши пронести. По пути нам допаешь. Казани и Нецерская не стали на нас наступать. Ну. Я а тех, кто вталвал по воде, ты он убил нас сярый по голове. Последовай в сидят одни на сыпочке. Все. Спасибо. Последний да, раз, раз давай давай. а а да да я давайте что-нибудь еще. Давай, Здесь еще разрешают. Да, да, давайте. А вы пока споете. Саш, попить не пепел. хочешь? А? А, всё, не хочешь? Что, Паша, нет? Да. у я чисто беру... Поют. Они жадные. Я... Я... Я выезжаем назад ну как назад мы еще будем в приюте ага и как выезжаем мы в смысле ну в смысле один день не один два не ну я говорю про Кузбасс смотри там это красивое облачко а вон он ты как сняла блин прикольно найти сот вообще тема а что, фото нельзя можно? Но я пока не хочу. Я просто там облачко такое красивое. Ты, ты, ты нас-то. Вот это вот, вот. И вот это. О, как змейка, смотри. <смех> Обычная <смех> посуда. <смех> люди там поют. Нас тут сильно много. <смех> Ох, как она поворачивается. Выходим. Скоро снимаем заново. О! прикинь, мне меня камера до сих пор не села, три полоски. Так <с divisa> ты почти не снимал. А это, подожди, это новые no. батареи или старые? Это новая. Ой, нет, это своя. Слышишь? Да, гоу-фото. Сейчас, ладно. Мария, там звездочка одна. Хотя, знаешь, было бы очень красиво, если бы тут самолет хоть один прилетел. Что ж такая полоса? Фильм, помнишь, который это? А, то, что это? Ну, какой грубо. Что я... То, что я ехала. Тихо. Куда ты ехал? Что? Сейчас идем свечу снимать какой-то группы. Кирка в твоем любимом криповом режиме. Вот сейчас еще крипове. Вот у меня не леса, а утласт какой-то. художников и сделайте легко. Я позже подкачу. Мы сегодня подводим итоги дня. И первый выскажется у нас да, да, вечер добрый. Весер Так, я не помню толком, что было с утра. А? Потому что я. А! Я рано, кажется, проснулся. А, мы рано проснулись, приготовили. Поесть, умылись. Все было, в принципе, замечательно. Сходили в храм, загадали желание. Вернулись обратно. В принципе, было. Ну, день достаточно насыщенный, особенно с зарядкой Михаила Михайловича. Это было что-то с чем-то. Так, день прошел здорово, замечательно. Сейчас вот с ребятами играем на гитаре. Скорее всего, уйдем после чучи. Учеб... Спать. Почти. Сегодня день, мне кажется, был замечательный, потому что сначала я проснулась рано, точнее, меня разбудила Полина. Я вышла очень-очень сонная, она сказала то, что одевайся, потом тепло-тепло девайсе. я начала что-то там искать, она такая, хотя нет, ладно, полежи, поспи, мы потом разбудим тебя. Вот, потом я... все таки ламповые разговоры. Не так лампово, как ламповые песни у костра. Как у меня в кармане оказ... тихо, тихо. оказался оказался фонарь? Не знаю. Двенадцати нет, Уже всех сгоняют. Странные новые, правильно? Мы вообще. Ну-ну, семь. Девять утин. Туда. Ну, а нам по сути здесь осталось да. и зарядку, если завтра начал будет проводить. У нас проводить. что она вы, вы, вы, вы, выглядит. Иди под небесные зубья, ура! ура! ура! ура! ура! Молодцы, ура! Друзья! Друзья! Друзья! друзья! Это еще не все. Сегодня день смеша. Молодые годы войны такая военная код у красной армии. Она вылавливала шпионов, негодяев, предателей, власов, всяких извращенцев, которые предавали родину. И шпионов, которые подавали основы Нашим вооруженным силам. Смех шпионов называлось, смех. Сегодня праздник этой военной контрразведки. Я почитаю вам стихотворение великого кузбасского поэта Валентина Махалова. Называется «Кольчуга». Оно и об этих рыцарях, наших защитников, которые выявляли шпионов и уничтожали их. Это были высококвалифицированные офицеры, которые были приданы в основном из запаса. Это офицер уголовного родыска. То есть нашего министерства внутренних дел того -то времени Советского Союза, это были подготовленные люди. Многие из них погибли, но сделали большое дело, потому что благодаря им сотни шилонов не вдохвалась. Благи наши не узнали, многие наши военные секреты. Пихотворение называется кольчуга. Когда гуляла оценивай по кругу, булатный меч читык грошил, мой порядок выковал кольчугу. И всех-то я ею защитил. Она в плечах его теснила. Зато по много раз на дню ломала копья, вражья, сила об искрометную баню. Но иногда рукой косматой, направлена в грудь копьем, минуя щит, минуя лад, и входила накрепка в неё. Но все говно над смертью сила твоё отправляло тоже то. Кольчуга предка подводила, пасала мужество твоего. Мой мудрый предок, рабрый предок, живым прошедший сквозь бои, я помню все твои победы. И поражения твои. И я наследую, приемлю, отвагу детскую твою. Я, как и ты, в родную землю, как будто в кополе стою. Хожу недрогну рукопашный, опасности смотрю в лицо. И мне порой бывает страшно, когда смыкается кольцо. Всех неудач и треволнений, обитых горитных потерь, но я перед ними на колени уже не упаду теперь. Пусть я в железо не такого, но есть от предков у меня в крови, Железная основа, она надежнее, чем броня. Угас Мершу! Ура! Молодцы! Левые ноги на месте, шагом, марш! Раз, раз, раз, два, три, левый ногой, левый! два, три. Одни, Улыбаемся, улыбаемся. Раз, два, три. Рад, иначе я твой, вот он ответил глупо, не, забежу, не чёрки. Только улыбка, только счастье на лице. И надо то, что души. Стой, Раз, два. Делаем глубокий, красивый. до. Да! Да! До. Да! Да! себя, Все. Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! рука Упражнение делать начинаем тяни мышцы. Раз, два, три, четыре. Руки прямые. Три, четыре. Вот, два, три, четыре. Руки прямые. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Глубокий вдох. Вдох. Вдох. Отлично. Первый комплекс вольных упорей до 16 четов. С синхронно медленном темпе. Повторяю объективно за каждое движение. Радость тут улыбка на лице делать. Начи. Най. Раз, два, три, четыре. Пять носимо синхронно. Шесть делаем. Семь. Восемь. Девять. Ожок. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. Вам даряем нормальным дым, не гадостолим, когда лице. Зубки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать. Закончили. Делали глубокий. Стоп! Хух! Стоп! Хух! Дом! <свят> Второй <свят> комплекс вонных параней! А это да, ты улыбка на ты тебе, медленно секундно! Ну-ка, ну-ка, а то ты что? Ты всего 8 лет, а ты это, похож на 11-летнюю. Ты что, кончание погода? Делать начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Замок! Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать! Пятнадцать. Закончили. Делали глубокий вдох. Глубоко вдохнули. Ха! Вдох! Ха! Вдох! Ха! Вот самый главный выдох. Вдохнули и тебя. Погнали себя. Повторяем второе Раз. Балитет. Отставить. Ты что, уснула что ли? Вроде отбудил. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, замок, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. Молодцы, на месте легким бегом марш. Раз, раз. Походили, гусей популяли вокруг себя, определились, все ли нормально, глюков нету у вас? Все на месте. все Гусей не пуляете. Походили, походили, посмотрелись. Молодцы, стой. Отлично. Пять раз вперед, пять раз назад. Раз, два, три, четыре пять. Раз, два, три, четыре пять. Раз, два, три, четыре пять и раз, два, три, четыре пять. Домочек сделали. Мысленно толкаем за тобой тенку бетонную. Тянемся к бореньки, к бореньке тянемся на точки пятки, не толкаем. Ой, что было больно, позвоночники приятная боль. И выступил под подмышками. Давайте, О -о -о -о. тянемся к бореньке. Молодцы. Отлично. У великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова есть это стихотворение короткое, длинное, там напомнил хорошую праду по поднебесные зубья. Тогда смиряется в душе моей тревога, тогда на морщины на челе, и счастье я готов постигнуть на земле, и в поднебесных вижу Бога. Столовись, равняйсь, и глядь Богу. Государству российскому, родному кузбассу, когда мы весим мамкам, папкам, одной школе учителям, будьте готовы! Всегда готовы! Будьте готовы! Всегда готовы! А найди как тараканы! Всегда! Пошли, пошли, Короче, мы уже собираемся обратно. Короче, Ж... Да, но ну, я не успела целиком домик показать. Ну ладно, там вид из окна красиво. Это, тут еще жопу, как-то огромный. Вы догоняйте их, вы успеете на машину, а так будете жопу день. вы что, ребят? Все? Да, а успеем. Давай, догоняйте